Mm. <music> Несмотря на паспортную погоду, в эту субботу слушатели детского университета отправились в настоящее путешествие по Татарстану. 73 юных студента, а также волонтеры Института международных отношений Казанского федерального университета отправились в Арск. Там ребят ждала насыщенная историко-культурная программа, детский сабанту и спортивные состязания, различные мастер-классы и, конечно же, обед, после которого группа поехала дальше, в село Хотня. Уже на протяжении почти 10 лет эта замечательная детская программа реализует не только образовательные проекты, но и культурные просветительские И эти поездки очень важны для меня, в первую очередь, как директора института. Во-первых, я вижу, что мы нашим детям передаем не только знания. Эти дети, они эрудированы, они прекрасно разбираются в IT-технологиях, из чего состоит мир. Но вот чувство Родины, чувство патриотизма можно воспитать только выезжая в те замечательные уголки нашего Татарстана, благодаря которым, собственно, они и проникаются любовью и ощущают свою связь с этой землей» организована с целью поощрения лучших юных студентов детского университета. Проводится такое путешествие уже в седьмой раз, но впервые в Арском районе. В прошлые годы состоялись выезды в Болгар, Свияжск, Елабугу и многие другие исторические места. Олег Ашин, Владимир Нелюбин, Универньюз.